К сожалению, сейчас не могу записать видеообзор новой расы, потому что видеокарта в моем системнике подобна к червям в Ормиксе. Вы видите червей. Вот именно. Каждый год, кроме 2010-го, появляется в игре новая раса. Звездой этого года будет Зубоглаз. Название явно такое внеземное. Это инопланетянин, который и выглядит соответствующим его способности сложные и запутанные относительно способностей и других рас. Поэтому, чтобы не усложнять жизнь игрокам большими текстами, я решил записать такое аудиообращение. Все равно большие тексты никто не читает. Выдающаяся живучесть называется его первая способность. При получении фатального урона у персонажа остается одна единица здоровья. И он становится невосприимчив невосприимчивы к урону до конца текущего хода. То есть персонажа невозможно убить, пока у него больше, чем одна единица здоровья. И за один ход, соответственно, его не убить нужно на одном ходу снять 99 хп, если у него было 100, останется одно, а на следующем ходу еще одно, чтобы добить. Таким образом, если ты остаешься один на один с врагом, и бой заканчивается на урон, то имея разу зубоглаз, ты будешь иметь преимущество на целый ход. Это очень и очень много. Вторая способность состоит из двух частей. Первая часть – это увеличение запаса топлива у такого оружия, как тарелка вертолеты, бараны ранятся на 50%, то есть на реактивном ранце будешь летать не 10 секунд, а 15 секунд, ну, также и вертолет, тарелка не 10, а 15 секунд, хотя тарелка даже еще больше. И это очень сильная способность, не слабее, чем предыдущая, ведь с помощью тарелки можно будет перенести в полтора раза больше предметов, а там всегда не хватает бензина, вертолета можно будет пролететь еще больше, выстрелить более точно, а ранца вообще становится 6, вместо 4, грубо говоря, ведь 600 единиц бензина будет, хотя тратить все равно можно из 4 ранца, и каждый из них будет в полтора раза дольше работать, Вторая часть этой способности увеличивает время действия таких устройств, как блокиратор, заземлитель и силовое поле на два хода. То есть негатор будет действовать не 8 ходов, а 10, силовое поле не 10, ходов 12. Тоже сильная способность и полезная. Ну, бросать, конечно, эти предметы придется именно эту и расуть глазу, и эту. Интересный факт ведь. Непривычно будет первое время, но думаю, со временем привыкнем. И лидерская способность, пожалуй, можете и самая сложная среди всего этого для понимания. В начале хода снижает сопротивление врагов к стихийным видам урона, таким как огонь, холод, ток на 100%, но не может быть меньше нуля. С течением хода сопротивление постепенно устанавливается до исходного значения. Эта способность действует всегда, когда твой ход и когда на карте жив лидер зубоглаз. То есть не, не только на ходу зубоглаза. И она действует только на врагов, которые имеют защиту или от огня, или от холода, или от электричества. То есть если такой защиты у врага нету, то и смысла никакого нет. от этой способности и он полностью убирает защиту в начале хода. Например, если враг имеет огнеупорный шлем, то у него будет 0% защиты от огня в начале твоего хода. Считаю, у него вообще этого шлема нету, но медленно, с течением времени, эта защита будет восстанавливаться. Если на таймере написано 15, то есть половина хода прошла, то у врага останется 50% защиты от огня от той которая была у него если там огнеупорный шлем дает 40 процентов защиты ну, я так сказал с потолка то будет в два раза меньше у него защиты 20 процентов именно на 15 секунде на на в начале хода на первой секунде хода у него будет все 40 процентов защиты Дальше на последних секундах хода, считаю, у тебя лидерской способности и нет, у него будут все процентов защиты, то есть 40%, как и должно быть, значит, если ты хочешь бить врага, у которого есть сопротивление каким стихийным видом урона, то нужно атаковать в самом начале хода как можно быстрее, и тогда урон будет максимальным. Это очень полезно против э, боссов, но возможно с боссами там будут некоторые фиксы, и эта способности не будет работать на всех боссах, но на некоторых точно будет. Вот такая новая раса. Я вернусь уже через несколько дней. На следующей неделе я вот только приехал с отпуска и хотел включить компьютер. А здесь пока меня не было, какие-то черти его взломаем. Может я там был зубоглаз. Все возможно. Удачи. Как выключить.